Всем привет, с вами канал Рыбохвост. Очередная рыбалочка на всю подряд рыбу. С ночевкой ездили. Не судак, ни окунь Ночью не шли вот сейчас вышли вот тут посмотреть может быть что-то будет здесь поблеснить хотя я сюда полночи ходил яркую резину кидал Но луны нет нету поэтому яркую кидал Рыба тут бурлит. Вот, но ну как вы можете заметить, воды. Опа! Воды. Вода. Уровень воды падает. Что возможно сказывается на хлве. Что не очень хорошо засунуть да, всю ночь одного карася поймали. Больше вообще никаких. Ну поклевка была. Но что-то она безрезультативная была. Сейчас посмотрим, что тут будет. Вот она. Первая зубастая. Опа. Такая покусительница. Кстати, она покусанная. Ее кто-то покрупнее ее укусил. Так, весы остались. На берегу. Ух ты! Я с собой вообще ничего не взял. Ох, то, она тут мощная. Новый облегр. С Алиэкспресса. И все, хвоста уже нету. засеклась очень хорошо сейчас я попробую это без всякого инструмента вытащить оставь мой воблер в покое Кило триста, кило четыреста. твой садок. Пока положим. Самое главное, смотри, она вся покусанная, то есть ее кусал кто-то еще сильнее и побольше. Это же не тот спиннинг, которым ты ловил с тестом 100-250, но все равно словили получается с той стороны бровка вот ты на нее попадаешь. Вот и имеются результаты. <свы> ну почему ты -то только двоих, как у них? Где остальных? Давай. Э, это укрупняйся. Кто-то походу он ушел окон. Ну да. Все, нормально, Василий, сведи я бы провел. Такое бывает. это у меня просто крючок за, за эту захлестнулся вот она в бок и пошла Так, пробиваем акваторию тут уже некоторыми вертушками пробилику не идет но мелкий. Вот тут вот вытасок Ой-ой-ой-ой-ой Прям в дебри Это печально Это вот Мэпс третий. А, второй. До того это самое. Это как там вот она сделана, непонятно. Тяжелая. Дюжа не летит, надо там замахиваться сильно. Зато тонет очень быстро. Вот выбрались мы на глубину. Попробовать тут поблеснить. Посмотрим, что получится. Дно чистенькое. Хорошая. Метров под 10 будет, наверное, глубина.